Какая у нас сегодня тема? Мы сегодня продолжим, скажем так, исследовать варианты взаимодействий мужско-женских, потому что у нас все еще сегодня по плану архетип жены, и рассмотрим основные виды жен, ну и основные виды мужей, как они могут соединяться. Да? Будем рассматривать сегодня не только биологические и социальный уровень, то есть уровень ожиданий. Мы сегодня рассмотрим и уровень души. Как вы уже все знаете, про биологический уровень. Вот. Метафора биологического уровня – это половой акт. Вот. Для того, чтобы понять, что на уровне биологии делают мужчина и женщина, достаточно вспомнить половой акт. То есть, что делает мужчина? Он накапливает некоторую силу, вот, и эту силу отдает женщине. Женщина эту силу принимает и ее как бы улучшает, распространяет ее, ее как-то вот распределяет. Если она это делает качественно, то рождается ребенок, происходит зачатие, а потом уже рождение. То есть вот на уровне биологии наше тело стремится к такой вот игре. И это нельзя, ну никак это нельзя убрать. То есть оно может быть не главным, потому что не все люди живут на уровне тела. Есть люди, которые живут на более высоких уровнях сознания, на высоких чакрах. Но оно все равно будет присутствовать, пока человек живет. Так? Следующий уровень – это уровень социальный или личностный уровень. Вот это вот все, что ожидает от пары социума, общества. Вот. В традиционной модели – Мужчина является главным. Да? То есть у нас сейчас патриархат, я напоминаю. Вот. Мужчина является главным, вот. женщина является ведомой. Вот. Мужчина сильный, независимый, женщина слабая, зависимая. Вот. То есть вот это, вот в модели патриархата как бы это считается типа, круто. То есть оно поощряется. То есть если вот взять такое общество в целом, то большая часть скажет, ну да, как еще по-другому. Вот. Это не значит, что эта модель плохая, и не значит, что она хорошая. Это значит, что есть такие социальные ожидания. И под какие-то ожидания, скажем так, будут вам по душе, то есть вы вот в эти ожидания вклинились, и вам хорошо, какие-то будут не по душе. Вот. Потому что еще есть уровень душевный, вот, который определяется, собственно говоря, ты самой душой. Вот. Так вот, на уровне души есть два типа душ, условно говоря. Родители и детей. Родительская душа – это та душа, которая имеет большой очень опыт прошлых жизней, при этом опыт интегрированный. То есть она мудрая, она накопила там, за сотни, за э, даже тысячи жизней много различного опыта. И по природе своей эта душа хочет этот опыт распространять, руководить, отдавать, управлять, учить, направлять. Понимаете? Понимаете? То есть и, и это и это не, это не мужская функция, это функция души. Хотя со стороны похоже, ну он типа мужик. Мужик же распространяет. Да? Но душа, так как у вас было примерно одинаковое у всех количество женских и мужских жизней, вы могли накапливать опыт и в тех телах, и в этих телах, и вот вы пришли в эту жизнь в женском обличии. А Опыт-то есть, хочется делиться. Вот. И вот если вы душа зрелая, то э, у вас внутри есть, как бы, скажем так, некоторый генератор силы, и вы хотите эту силу распространять. Так. Э, есть детские души. Вот. Это молодые души, задачи которых накапливать. То есть они получают энергию не, и, и, и знания... Не изнутри, а снаружи. То есть они хотят за кем-то идти, учиться, следовать, служить. Им нужно какое-то сообщество, чтобы вот, э, они таким образом живут, э, напитываются и чувствуют себя тогда реализованными. В каждом из нас есть и та, эта часть. Просто, например, у кого-то там родителя 80%, а ребенка 20%. То есть это... Это та часть, которая тоже хочет учиться за кем-то идти. Вот. Ваша задача понять, что главное. То есть вы на кого больше похожи? На того, кто хочет отдавать, и вы внутри напитываетесь? Или кто хочет брать, и вы напитываетесь снаружи? Вот. И вот эта штука, она вне, вне пола. Вот. Э, э, те, кто дети, они без социума не могут. То есть им нужна постоянно подпитка. То есть если вы можете подпитываться от какой-то внутренней там, тишины, спокойствия, что-то там почитать, да, то значит ваша душа ну, как бы уже такая старая. И э, получается так, что как бы все бы хорошо, но мужско-женские отношения, они подразумевают все-таки определенное соотношение, определенный как бы вот, контакт в паре. Понимаете, вот в чем загвоздка? что этот контакт в паре подразумевает то, что мужчина все-таки все равно отдает, а женщина берет и распространяет. Если вы, например, будучи зрелой душой, будете там отдавать, распространять в семье, да, то вы мужчину сделаете сыном, учеником под каблучником. И потом сами будете жалеть, что блин, он там лежит на диване там, или играет в компьютерные игры спокойно он такой может быть да он такой может быть но ваша задача здесь включить мудрость и раз вы такого выбрали и вам хочется например быть с таким мужчиной на да, то есть вы не хотите уходить от него да, придется подыгрывать ему иногда вот об этом поговорим чуть позже вот у нас Может даже и осознанно, потому что хотели получить чувство собственной значимости, нужности, полезности. Тогда, вам, ну, конечно, нужен кто-то слабее. Ну, в общем, хотите, вот у вас, вот, вот не знаю, вот горит у вас душа на тему признания. Но если вы выбираете мужчину, который вас сильнее, то он будет хотеть признания. Он же как бы босс. Типа. Вот. Поэтому, ладно, мы про это поговорим. Не, не, не гоните коней, да? То есть можно сделать движение энергии в паре в любом раскладе, даже если мужчина тоже является ребенком. И про это мы поговорим чуть позже. Да, то есть я тут набросал теорию. Да. Что значит вот этот вот энергообмен? Это значит то, что у вас как у женщины есть... Внутри безоговорочное право на принятие всего того, что дает мужчина. Вот. Потому что если вы, типа, старая душа, такая, блин, я старая душа, я уже повидала всяких, да, начинаете, ну что, предъявлять какие-то завышенные требования к мужчине. Начинайте фекать. О, я не буду брать вонючий фломастер, там, гони мне там сразу краски. Да, начинаете, например... Его критиковать, что вот ты какой-то там толстый, волосатый, тебе там нужно это сделать. да? То есть вы тогда э, становитесь на уровень мужчины. И э, либо тогда он как бы продавливает, становится женщиной, и энергия не течет. Вот в этого места ломается пара. То есть если вы хотите, чтобы мужчина был мужчиной, придется научиться брать все, что есть. Так, Даже когда он, падла, не хочет давать. Потому что он может быть в, на, на уровне души ребенка. Да? Более того, брать это и правильно распространять на те цели, которые будут укреплять ваш союз, а не просто как бы, например, вы там взяли и выкинули Задача мужчины, чтобы сохранить, скажем так, отношения в паре, научиться доставать откуда-то, добывать. И отдавать, делиться. Вот. И для мужчин, которые молодые души, для них это тоже сложно. Потому что они по своей природе дети, они настроены потреблять. Вот. И вот ваша женская ответственность а, научиться строить отношения с тем мужчиной, ну, с которым вы сейчас в отношениях. Либо с тем мужчиной, ну, которого вы выберете, который появится. Вот. Могут быть обе души дети, обе души родители, одна дитё, второй родитель, ну и в ту сторону. Вот. У нас четыре варианта может быть. Вот. Каждый вариант подразумевает определенную подстройку и определенное разделение ответственности. То есть в каждом варианте можно построить семью. Вот. Потому что, вот, скажем так, э традиционная модель социальная предлагает такую штуку, где... Ну вот, мужчина – солнце, да, женщина – луна. То есть он как бы родитель, она – детенок. Но на этой планете есть ряд и других отношений, чтобы вы понимали. Ну, Например, там у насекомых, у рептилий. И раз эти отношения существуют, значит, природе они тоже нужны. И наша задача – научиться выстраивать отношения ну, вот в любом раскладе. Или хотя бы знать, что так можно сделать. Потому что, конечно, традиционная культура вам сразу будет предлагать задвинуть вашу древнюю душу и стать зятинницей, стать девочкой. Вот. Но это чревато последствиями определенными. То есть, если вы реально как бы, захочете свою природу остановить. Ну, как минимум психосоматика, как максимум э, депрессия. То есть, как бы... Тяжелая, тяжелейшая депрессия. Вот. Итак, вот у нас у нас получается может быть четыре варианта отношений. Первый вариант женщина-ребенок, мужчина-родитель. Ну, разбираем отношения, виды отношений. Ну что, здесь самая, самая крутая, самая простая, удобная природная модель. Почему? Потому что на уровне биологии и на уровне души женщина является принимающий, а мужчина является отдающим. И вот как бы эта пара, она наиболее оптимальна. И легче всего в таких отношениях удерживаться. Ну, мужчина безоговорочно контролирует, доминирует, ведет, женщина с радостью, с наслаждением подчиняется, следует, слушается, смотрит с открытым ртом на все, что он говорит. И оба счастливы. Вот. Что-то еще важно сказать, что, ну, естественно, если женщина берет, важно научиться благодарить вот, и распространять это на цели мужа и на свои цели, ну, на, принципе, на цели мужа. Ну, в принципе, ребенок и будет это делать. То есть, Женщина-ребенок, будет хотеться все мужа, мужа, потому что он самый крутой. Самое лучшее, а раз я рядом с ним, тоже самое крутое, чем круче я, более защищенность я чувствую, нехорошо и так далее, и так далее. Вот. Что важно э, в технике безопасности, скажем так. Э, в свой дом, в свое ближайшее окружение, в, если вы, например, ну, женщина-ребенок, нельзя впускать других по подружек и детей. Потому что... Все, что связано с изменами, с моралью, с нравственностью, с верностью для детских душ, отсутствует. Дети, они хотят урвать себе лучший кусочек. И сколько есть таких историй, когда вот лучшая подружка, я с мужем ее познакомила, мы там вместе гуляем, а потом оказывается, что он еще и спит с ней. Почему? Потому что мужчина-родитель, по своей природе, будет стремиться всех накормить по душе, по доброте душевной. И подружку, и подружке кусочек, и жене, и еще, если есть подружки, и остальным он как бы даст кусочек себя своего, своей силой. Вот. Причем он будет абсолютно думать, что ничего там плохого нету, потому что сама познакомила. Подружка будет думать, ну раз познакомила, наверное, у него и какой-то избыток. Что здесь такого? Ну поделись, что такая жадина, вонючка. Поделись мужиком. Поэтому ваша задача не знакомить, не водить домой подружек, если вы женщина на уровне ребенка. С вот. подружками вы общаетесь отдельно, с мужчинами, вы, с мужчиной, ну, с мужем вы общаетесь отдельно. Ну, примерно он может представлять, как ваша подружка там будет, как ее зовут. Но так, чтобы там сидеть и все такое. Упаси вас Бог пригласить вот как бы втроем, например. Вот. Скорее всего, если ваша подружка на уровне ребенка, она будет неосознанно взиртовать с ним. Неосознанно. Вот. Тем более их не оставлять наедине в одной комнате. Никогда. Если вы женщина и ребенок, вы должны стать самым классным ребенком. То есть забирать у него все с благодарностью. Вот, хотеть очень много обязательно ну, как бы просить то есть вы должны быть самый главный вот какая здесь фишка в том что кто вот реагирует на отдачу мужчины ну то и мужчина тоже хочет отдавать это как наркотик то есть он один раз например там, приготовил там не знаю чай в этом коллеге она там а, -а, а спасибо дорогой так приятно никто меня так в жизни никогда не готовил ты знаешь ты такой мужчина я вот завидую твоей жене а, ну, приходит домой, жене дает, ой, бля, положи-то там, ну, и все, все, она уже жена проиграла. Поэтому если вы, ну, то, есть, то что вы можете контролировать за на вашей ответственность, это вот как бы восхищаться, благодарить, просить, принимать. Вот. И тогда не нужно будет ни у кого другого. Просто вы будете вне конкуренции. Вот. Все, все остальные, ну скажем, потенциальные любовницы, ну как бы что там она, вот я там, прихожу домой, жена там, там, не знаю, мне устраивает там какой-нибудь перформанс сексуальный, что там эти подружки, что там эти коллеги, вот. и это определенный труд с вашей стороны, то есть чтобы вы не расслаблялись, ну при условии то, что у вас доминирующая часть как бы душа ребенка. Семья подразумевает другое, подразумевает некоторую сонастройку мужчины и женщины так, чтобы энергия вращалась. Вот, вот, вот по этому принципу, что мужчина взял, отдал, женщина взяла, распространила. Вот. И вот когда вот они вместе это делают, тогда они заближаются, им хочется быть вместе, потому что он себя чувствует нужным, и она. Okay? С этим уровнем понятно. Давайте дальше. Следующий уровень. Женщина-ребенок, мужчина ребенок. Оба детеныша. Что происходит на этом уровне? Ну, женщина по своей природе, естественной, хочет принимать и брать. Но мужчина не хочет отдавать и делиться. Ему самому мало, потому что он не умеет, скажем так, генерировать столько энергии в себе в силу, скажем так, некоторой незрелости. Какой можно привести пример? То есть, какие вообще это мужчины? Это мужчины очень такие вот спонтанные, чувственные, эмоциональные. Это какие-то там актеры, творческие люди, поэты, художники. То есть это мужчины, которые играют, ну, что вот, например, актерство, актерство, да, это же постоянная игра. Почему вот, например, там взять, не знаю, там всех этих звезд, музыкантов? Кино, кинозвезд. Почему а, пары, как правило, очень недолго существуют? Ну, потому что для того, чтобы пара существовала, мужчина должен обладать некоторой стабильностью. То есть он должен быть в себе уверен и не искать этого подтверждения. А мужчина-ребенок будет везде искать подтверждение, везде будет искать славы, восхищение. Ему будет все время мало-мало. Он будет считать, что он... Как бы самое главное, вот все ему должны вот давать это. Вот. И, конечно же, э, ну, скажем так, он будет непостоянен, постоянен, у него будет, то интересы какие-то будут перескакивать. Сегодня нравится одна женщина, завтра другая. Он говорит, ну это чувство, я не могу им противостоять. Но и по его природе действительно он не может этого делать. То есть он как бы, ну вот такой вот. вот молодой, и чувство его захватывают. Будут у него меняться увлечения, хобби, работы, друзья. Вот. Знакомы вам такие мужчины, да? Мне тоже знакомы. Вот. Ну, что это? Женщина это будет, конечно, беспокоить. Это будет раздражать, это будет злить, потому что женщина хочет ребенок безопасности, стабильности, защищенности. А мужчина не может это дать. Он такой вот хаотичный. Как с этим быть? Как можно такого мужчину, ну, скажем так, привести в некоторую стабильность? Ему нужен начальник, руководитель в роли родителя по душе, то есть, который будет его структурировать. Если, например, он занимается какой-то творческой деятельностью, и у него есть начальник-родитель, он будет от него получать это признание, восхищение, наполняться. То есть он не будет в полной голодухе. Так? Ну, дальше. Такой мужчина будет постоянно не уверен, что он главный. И он будет постоянно говорить, я главный. Скажи, что я главный. Потому что мужчина родитель, он как бы, ну понятно, что я главный. Это не нужно это доказывать. Вот. А такому мужчине нужно говорить, да, ты главный. Вот. То есть в этом месте придется подыгрывать. А, ответственность мужчины научиться все-таки добывать ресурсы. То есть это его зона роста. Научиться добывать ресурсы, вот. брать их от мира, эти ресурсы, а не от жены. Потому что а, мужчина-ребенок по своей природе будет пытаться вести себя как с мамой. То есть брать ресурс. Он привык к женщине, ресурс. Вот. А женщина сама ребенок, она сама хочет брать от него. Вот. И вот ответственность такого мужчины научиться брать не от жены, а брать из внешнего мира. Там, от начальника, там, от еще кого-нибудь, от каких-то там не знаю, клиентов и так далее. Вот. Э, какая ответственность женщины? Это научиться извлекать ресурсы незаметно, не требуя и вынося мозг. То есть такому вообще, вот, вот, если вы, вот, вы начинаете такого мужчину пилить, выносить мозг, он будет истерить. И задача мудрой женщины а, – брать энергию незаметно. Как это можно делать? Через беседы, которые ему интересны, потому что когда ему интересно, он будет гореть, да, вы будете подъедать. Через секс, потому что в любом случае в сексе мужчина отдает энергию. А, совместный отдых, путешествие, то есть как, какая-то еще, вот где вот есть внешний приток. Он будет там чувства переживать какие-то, в кино можно ходить. Вот, потом обсуждать с ней фильм. В этот момент вы берете энергию. Если вы на уровне ребенка, и он на уровне ребенка. Дальше. Что еще нужно понимать? Что в таких отношениях, чтобы они существовали, всегда нужен кто-то третий. То есть должен быть в таких отношениях родитель. Это или начальник, или учитель, или какая-то школа, или традиция. То есть, куда вы ходите и наполняете, и он наполняется. Потом это обсуждаете, от него берете. Вот. Ну Такой мужчина будет периодически скучать о маме. Вот. И вам в этом месте нужно быть спокойной. Вот. То есть, иногда придется, ну, если вы можете это делать, играть роль мамы, то есть, как-то вот о нем заботиться, там, покормить, спать уложить. Вот. Но лучше чтобы главной вашей ролью была вот принцесса, любовница, муза. Вот. Потому что все равно вы маме проиграете, как ни крути. Даже если мама уже не в живых, все равно она будет самая крутая, если она была, ну, как бы отдавала ему. Вот. Но ни одна мама у вас не выиграет роль возлюбленной. Вот. И в этом месте вы вне конкуренции. Вот такие рекомендации, такие особенности таких отношений. То есть такое тоже бывает, и в этих отношениях тоже можно удержаться и даже быть счастливым. Вопросы. Как женщина способствует мужчине, который не делает, тоже так? Бывает... А, ей точно нельзя а, брать на себя ответственность, потому что женщина-ребенок сгорит. Ну, то есть если, если такая женщина будет пытаться, например, быть э, более сильной, ну, она истощится. Вот. Ей, э, такой женщине нужно, во-первых, признать то, что вот, «я хочу получать», то есть при, принять то, что, например, она хочет получать от него. Вот. И э, получать это не через требования, а через какие-то естественные штуки. Ну, как я вот говорил, там, секс, общение, путешествия, совместная еда, разговоры на тему, то, что ему интересно. Он будет, естественно, тогда отдавать энергию, и в этом месте ну, вы будете выдыхать. Так это и есть ресурсы. Так, так, так это же все отсюда вы идет. Ну, если он работает, и у него начальник, скажем так, э, зарплату же ему платит, наверное, вот. А, здесь важно давать такому мужчине обязательно, чтобы он тратил деньги и на себя. Желательно вместе с ним это делать. То есть там, покупать ему что-то, вы вместе с ним. Или там нечто и -то ему тоже купить. Я бы тоже хотела. Вот. Потому что э, мужчину-родителя не нужно так выгуливать. Он сам себе купит то, что захочет. Вот. Ему в кайф не покупать себе, а скорее покупать женщине будет то есть ему будет хотеться отдать у него деньги жмут ему нужно отдать а мужчине ребенку деньги не жмут он хочет себе это все вот. то есть что-то для него делать по любому придется вот. ну это конечно будет в таких отношениях много страсти и наслаждения но такие сложные это отношения я думаю что на начальном этапе может быть там первая любовь там Скорее всего, у вас всех это было не потому, что вы по душе, например, ребенок, а потому что просто еще душа в этот момент не активировалась. В момент первой любви как бы, душа вообще активируется ближе к 30 годам. Вот, так она пока что так. Ну, в, среднем, в среднем. Вот интересный тоже вид отношений. Женщина-родитель, мужчина-родитель. Такое тоже бывает, когда сошлись оба такие зрелые. Вот. Ну что, здесь, конечно, все зависит от того, насколько вы будете мудры. Потому что мужчина по своей природе будет хотеть отдавать, и ему для него это будет естественно. Ну я же мужик, типа, я буду отдавать. Вот. Вот. А, ваша задача снизить а, объем требований, претензий, <coughs> придирок, сравнений. Потому что если вы начнете вот это все транслировать, вы же тоже крутая душа. Вот. Он перестанет отдавать. И найдет ту, которая будет принимать все, что он дает. В этом месте мужчине легче переключиться и ничего не менять. Потому что он просто хочет отдавать той, которая благодарит. Вот. Вам сложнее, если вы старая душа. Потому что вам придется тоже в какой-то степени ну, подыгрывать. Ну, если вам отношения вообще с мужчиной этим нужны, потому что если не нужны, так подыгрывать, конечно, не нужно. Что здесь еще важно, какая особенность? То, что если вы принимаете что-то от него, вам важно сразу это будет отдать. Ваше дело, ваш интерес. Желательно, чтобы у вас были совместные цели. Вот совместные цели на этом уровне – это основа долгосрочных отношений. Например, там, купить машину, купить дом, купить квартиру, поехать куда-то отдохнуть. Вот. То есть он приходит весь такой, О, отдает, вы чик на совместные цели, чик переложили. Вот. Потому что если вы просто будете это накапливать, вот, вам же само нужно отдавать вы родитель вот. Что еще важно, что в таких отношениях э, все серьезно, и вот в таких отношениях э, измены недопустимы. Вот здесь как бы верность, доверие является ну как бы клеем отношений. Потому что вот на этом уровне, ребенок-ребенок, да, там как бы об этом даже и речи особо не идет. Вот мы любим друг друга, пока любим, а что будет завтра, неизвестно. На уровне родителей родитель там все серьезно. Обычно люди планируют на годы, там, что детям. Вот. И... Если, например, вот в этих отношениях мужчина родитель, женщина ребенок, мужчина смотрит, как его женщина с кем-то флиртует, например, с друзей, он это не воспримет всерьез, да? то на этом уровне он воспримет это очень серьезно, потому что здесь он вас воспринимает не как ребенка, а как равного. Если вы флиртуете с кем-то, значит у вас все серьезно. Значит вы реально хотите другого мужчину. Вот. А этого мужчина не потерпит. Поэтому здесь все как бы строго очень на этом уровне. Вот. Но и возможности гораздо больше. Ну, то есть мужчина будет требователен к вам. Вот. А ваша задача быть лояльной к тому, что он дает. Очень важно на этом уровне свое пространство и свои интересы. Кроме, кроме интересов семьи, должно быть что-то еще свое. И у вас должна быть э, сфера жизни, пространство, где вы излишки кому-то отдаете. То есть это клиенты, ученицы, ученики, творчество какое-то ваше, какое-то любимое дело, хобби. Потому что э, ваша душа, Зрелая, и она пришла сюда не только для семьи, еще есть какое-то предназначение за уровнем семьи. Вот. Вот такие женщины, вот женщины-родители, они часто закидываются в две крайности. Ну, две крайности, которые опасны. Первая крайность – это баба-мужик, да, такой бизнес-вумен, когда вся энергия уходит э, на дело, а на семью не остается. Потому что, э, ну скажем так, с такой, ну, с такой женщиной сложно строить семью, она же как бы, у нее свое мнение есть по всем вопросам. Mm -hmm. да. И оно часто может не совпадать с мужским мнением. И если женщина категорична, и она считает, что доказать правоту – это главная цель ее жизни, с ней ни один мужчина не удержится в отношениях. То есть это женская ну, как бы глупость, а не мудрость. Вот. Надо понимать, что э, вы можете быть правы объективно, но если вы хотите отношения с мужчиной сохранить, нужно дать ему попробовать, как он хочет, дать ему ответственность. Вторая крайность. Когда женщина себя пытается сделать ребенком. Вот. Вот. То есть как бы, когда она идет против души, и она вот хочет стать такой покладистые, покорные, без своего мнения, без своих амбиций, без своих целей, без возможности распространять этот избыток, который есть. Когда она начинает впихивать себя, скажем так, в традиционную модель, а она не подходит этой модели ей в полной мере. Да, она должна принимать это мужчины, но у нее должно быть и свое пространство. Иначе она просто себя ну как бы ну загнобит. И будет несчастна. И будет потом мужчина-козел. Потому что я из-за него с собой пожертвовала, вот. не нужно никем жертвовать. От жертв никому хорошо не бывает. Если мужчина будет видеть, что вы занимаетесь чем-то своим, и при этом э вы все равно как бы, его считаете крутым, им восхищаетесь, принимаете, благодарите, он скажет, "Да пожалуйста, занимайся этой. слава Богу. Но если вы занимаетесь чем-то своим и говорите, вот, блядь, мое дело круче. А вот я вот считаю, а вот я вот считаю, что на самом деле то, что ты делаешь, это ерунда. Вот мое дело, оно круче. Вот. Никогда так не надо говорить. То есть ваше дело, ваши хобби, ваши интересы не должны конкурировать с тем, что делает мужчина. Ну, то есть, понятное дело, что для вас, для, для вас это может быть ну, важным. Но вопрос приоритетов. Если вы все-таки хотите семью, ну, нужно быть мудрее в этом месте. В, в конфликтной ситуации, из-за чего возникает конфликт? Когда женщина перестает принимать и распространять, а начинает тоже брать и отдавать. То есть она говорит, что «а я круче все равно, я более права». Вот. И в этом месте у мужчин начинаются судороги, потому что вот это вот мужское самолюбие, оно здесь ущемляется. И он тогда на биологическом уровне становится или ребенком, или женщиной. А для мужчины это непереносимо. Поэтому ваша задача говорить, конечно, ты прав. Ну, конечно, у меня есть свое мнение, но ну, женское. Могу ошибаться. Сделай, как считаешь нужным. Если окажется, что ты сделала правильно, ну, вообще я буду восхищаться. Если окажется, что я была права. Ну, просто бери мой опыт и все. все. Все равно ты классный. То есть вот в этом мудрость. Все равно ему давать ответственность. Пускай он ошибается, зато он будет получать опыт и быстрее будет развиваться. А если вы как бы на себя перетягиваете, потом вы будете как бы, ну, виноваты. Зачем он быть виноватым? В отношениях он себя чувствует нужным. Вот это важное, важное состояние мужчины. Нужность. Обязательно. Дальше. Чувствует себя полезным, обязательно. Чувствует себя крутым, желательно, сам, желательно, желательно самым крутым, чтобы он себя чувствовал с вами. Да? И при этом свободным, куда ему уходить? Вы уже все сделали, все. Одно дело, когда я сказал, так, ты покупаешься себе это платье. Анка", да, дорогой, как скажешь. Вот. А другое дело, так, ты покупаешься это платье, а я хочу такое. Вот это здесь уже отношения родителя родитель, -родитель. Mm. То есть отличие в том, что здесь женщина, она э, имеет тоже свою волю. И она хочет тоже эту волю воплощать, потому что она зрелая. То есть она тоже э, имеет свой интерес, и у нее есть некоторый избыток энергии. Потому что здесь нет избытка энергии, здесь хочется потреблять у мужчины, здесь она нуждается в нем. Вот. А здесь нет, как бы она скажет, слушай, а что зеленая, мне там синенькая нравится. И там мужчина должен сказать, хорошо, если он как бы здесь адекватен. Для меня зелененькая, для тебя синенькая. Вот нормально, все, вот они договорились здесь. А здесь таких вообще даже не будет тем. Все, едем со мной, вот это, вот это, вот это. Дело пошло. Да, Господин, Господь Бог, пошли. А здесь я даже не буду говорить, как. А мне что? А мне что? Я тоже хочу что-то. А Очень важно уважение вот в отношениях родителей родителей. Да, то есть вот уважение – это то, то, то, что отношения держатся. Уважение, честность, доверие, серьезность, договоренности, уважение мнения друг друга, то есть уважение интересов друг друга. Потому что если кто-то начинает обесценивать, это очень больно. Потому что оба взрослые, оба родители и оба хотят, как бы вот, чтобы признание ну, важно. Важно в любом случае. Хорошо, последний э, тип, да, последняя модель – женщина-родитель, мужчина-ребенок. Вот. <свы> ну что тут? Сложность возникает на этапе таком, что обычно женщина имеет определенные завышенные требования к мужчине в роли родителя. Вот. Она же как бы взрослая, она все понимает. Вот. Ну, а мужчине и на себя не очень-то и хватает. Вот. И часто ошибка в таких э, отношениях заключается в том, что они меняются ролями. Женщина становится мужем, мужчина становится женой. И это уже не, э, этот вот, скажем так, э, не, не является... Э, тем, что сплочает пару и, движет, и двигает энергию в ней. Потому что, как вы не крутите, при всем уважении к вам, вы кончить не можете спермой. Вот. А мужчина родить не может. Поэтому на уровне биологии уже происходит какое-то угнетение. И если это произошло, то мужчина, как правило, становится ну, импотентом, лодырем, ребенком, инфантилом. Женщины, наоборот, какие-то мускулинные в себе, какие-то качества начинают приобретать. Видели таких вот бородатых теток? Это они стали мужиками в отношениях. Ее задача – ну, как бы оставаться женщиной при этом, не, не становиться мужиком. И его не делать женщиной, а его как бы мужские как бы, качества ну, скажем так, взращивать, а не на корню рубить. А -а -а -а. С чем еще сталкивается такая пара? Как правило, это социальное неодобрение. То есть их все как-то вот погнабливают. Его, ему говорят, что он подкаблучник, ей говорят, что она мужик. Поэтому техника безопасности в такой паре э, иметь только то окружение вблизи, которое нормально относится к таким отношениям, где женщина сильнее и взрослее. Желательно, чтобы... Это были ваши друзья в таких же отношениях, где вот женщина рулит, а мужчина как бы идет. Важно женщине это то что она родитель, что ее душа сильнее. И не пытаться себя как-то переделать, загнобить или испытывать еще хуже чувство вины. Что вот я сильнее, наверное, так неправильно. Если вам этот мужчина нравится то значит вы реализовываете какие-то свои потребности важные. Ну вот это вот то, что вот мы говорили. Нужность, полезность, востребованность, крутость. Вот в этих отношениях женщина может эти вопросы закрыть. Для женщины важно э, тоже незаметно, незаметно брать в такого мужчину энергию, то есть чтобы он чувствовал себя тоже востребованным. Как это делать? Просить, благодарить, проигрывать ему, поддаваться. Говорить, говорит, я и сама не справлюсь. Хотя вы можете, примерно лучше даже можете сделать. Вот. Просто если вот вы не будете это делать, ну, будучи на уровне души родителем, мужчиной и ребенок, то он просто усыновится автоматически. То есть мужчина в таких отношениях должен всегда быть немножко таким голодноватым и напряженным. То есть его нельзя перекармливать. То есть все делать само нельзя. Вот. Обязательно делегировать его какие-то вот обязанности и за это как бы ну, благодарить и восхищаться. Вот. Давать ему энергию на его интересы, то есть у него должны быть интересы, потому что если вы только сконцентрируете его на себе, он тогда тоже деградирует в сына. Вот. А Соблазн велик, потому что вы, во-первых, сильнее, и он будет пытаться соскочить в эту роль. Вот. Что еще важно? Конечно, хорошо бы, чтобы у такого мужчины был учитель. Вот, потому что все равно он будет нуждаться в родительской фигуре. Вот. Как ни крути. Что еще важно? Ну, в общем, мужчина не должен расслабляться в таких отношениях, не должен, как сыр и масле, он должен постоянно чувствовать голод и напря... легкое напряжение. А это то, что вы просите, благодарите, не, не справляетесь, ему что-то там даете. Вот.